Бонжур лезами! Здравствуйте, друзья! Я очень люблю карамель, потому что считаю, что она способна сделать любой десерт неподражаемым. После успеха рецепта этого насыпного пирога на меня посыпалось множество вопросов, как приготовить карамель. В этом видео я расскажу, как я ее готовлю. Сливочное масло нужно полностью растопить на медленном огне, и засыпать порцию сахара. Тщательно соединить их вместе. Помешивать энергично, пока сахар не начнет менять цвет. Будьте терпеливы, мешайте без устали. Для этого потребуется примерно минут 10. Как только сахар приобретет коричневый цвет, можно заливать сливки, не переставая помешивать. Делать это нужно до тех пор, пока все комочки не растворятся и не появятся слабые бульки, после чего любители карамели с соленой ноткой могут добавить щепотку соли. Если вам требуется более густая и тягучая карамель, сократите количество масла и сливок. Готовую карамель заливаю в нужную посуду, оставляю остывать, после чего она значительно загустеет. Из этого количества ингредиентов получается примерно 300 грамм карамели, которую я использую к любимым десертам или просто намазывая на свежий хлеб. Пробуйте, готовьте. А я вам говорю, бон аппетит и абьянто.